Наверное, мог бы, да. Надя. Когда приедешь-то? Когда мы сыграем с тобой уже в футбик или в баскетбол? Но в футбол с тобой, конечно, не вариант играть. Не вариант. Все, супер, пацаны. Спасибо, спасибо. Костян, да, у меня еще. Костян поехал кататься на скейте в парк. Привет, привет, всем привет. А ты дома лежишь, почему не катаешь? Потому что у меня есть другие обязанности и дела. И баскет. Как сам баскет. Отношусь к BMX и к самокатерам. <смех> ну наверное, как-то позитивно. Почему я к ним хуево должен относиться? Тоже спорт. Такой, свой, ну как BMX жесткий вид спорта, а вот самокат такой по чуть-чуть по, -чуть -чуть по но все равно тоже там я видел пацаны нормальные даблбэк флипа всякие делают. Есть Da dum bum ba Что есть в Барсе, чего нет? Не понял вопрос. Странный вопрос. Ну, значит, у кого-то интернет хуевый. Кто там, кто там, э, у кого что вышло, э, кто где, блядь, дал интервью, еще какую-то хуйню сказал. Мне не интересно это абсолютно. Вам давно пора понять это. Если вы хотите со мной общаться и вести какой-то диалог, вам пора другие темы затрагивать, помимо того, как ты относишься к одному человеку, или к другому, или к третьему, или к пятому, десятому. Я слежу за кем? Я слежу за Ян Нуди, я слежу за Макса Кримом, я слежу за Мигасами, я слежу за Сэвэджем, я слежу за... А, много за кем я слежу на самом деле, но только не за тем про... тех людей, про кого вы пишете. за теми людьми, которые что-то уже поняли в этой жизни, наверное, как-то так. Бля. Я не курю, если что. Кто там пишет, а, уже накурился или что-то еще. Я не курю вообще ничего. Ни сигарет, я не курю. Я ничего не курю, пацаны. Уже третий День потому что я бросил но в этот раз надолго да, слышал новый трек UA у него там ну просто это так было записано, не очень качественно сделано но я обещаю да, Артемыч. Да не, я уже просто столько скурил за всю жизнь, ребята, что хватит уже. Уже хватит. А реально не курю, представляешь? Представляешь, бывает такое, У метра бумина пушка вышла, С здоровьем нормально все. Луна, что-то знакомая. Это девочка, по-моему, с Украины, которая поет, если я не ошибаюсь. Вроде она хорошо делает. Я просто не особо... Да, не особо следил за ней. поймал ладно, ребятки желаю вам хороших выходных Хороших выходных желаю вам.